Всем привет! В этом видео мы рассмотрим индикатор ZIGZAG PRO, который поможет вам автоматически анализировать формирование рыночных волн, определять направление тренда и рассчитывать его силу по различным параметрам, получить информацию об объеме, дельте, длине и времени формирования каждой волны. Давайте добавим индикатор на график, для этого откроем окно настройки индикаторов, находим ZIGZAG PRO, для удобства можем воспользоваться поиском. После добавления ZIGZAG PRO отобразился на графике в виде наклонных линий, которые соединяют экстремумы. На каждом экстремуме мы видим информационное сообщение, где отображается суммарная дельта волны, суммарный проторгованный объем за время формирования волны, длина волны в тиках от экстремума до экстремума и продолжительность волны в барах и по времени. Рассмотрим настройки индикатора. Первый раздел настроек касается параметров расчета. Здесь можно выбрать один из трех режимов расчета – тиковый, абсолютный и относительный. Рассмотрим их подробнее. Если выбрать тиковый режим, то указанная здесь цифра будет означать минимальный размер волны в тиках. Соответственно, чем больше значения мы выставим, тем меньше индикатор будет реагировать на мелкие колебания цены. Если выбрать абсолютный режим расчета, то здесь необходимо указать значение не в тиках, а в денежном эквиваленте. Например, если указать значение 20 на фьючерсе на индекс S&P 500, то это будет означать, что новая волна начнет строиться тогда, когда цена пройдет очередные 20 долларов. Если выбрать относительный режим расчета, то здесь необходимо указать минимальный размер волны в процентном соотношении от цены выбранного инструмента. Можно указать значения как в целых, так и в дробных значениях. Для этого необходимо ввести значение вручную, используя запятую. Например, введем значение 0,4%. Учитывая, что текущая цена инструмента находится примерно на уровне 2930 долларов, это означает, что 0,4% от 2930 долларов равны 12 долларам. Соответственно, это и есть длина волны при указанных настройках. В следующем разделе можно настроить отображение информации по каждой волне. Здесь мы можем включить и отключить отображение информации о количестве баров, включить и отключить отображение дельты. Здесь отображается количество тиков. Далее идет настройка отображения времени, которая понадобилась для формирования волны. Если оставить Exact, то время будет отображаться в стандартном виде, то есть часы, минуты, затем секунды. Если выбрать параметр Days, то вместо точного времени будет отображаться количество дней. Также можно выбрать None, чтобы время не отображалось. Здесь можно отключить отображение проторгованного объема. И далее выбираем цвет отображения текста и его размер. В разделе «Отрисовка» настраивается стиль линии, можно включить и отключить отображение нулевых значений. Включить и отключить отображение текущего значения. Автомасштабирование. Здесь выбираем цвет, тип линии, а также можно изменить стиль линии. И в последнем параметре мы можем выбрать толщину линии. Таким образом мы можем не только настроить расчетные параметры индикатора, но и сделать его комфортными для индивидуального восприятия. Индикатор работает на всех видах графиков и на любых таймфреймах. Использовать его можно также и на любых биржевых инструментах. Вот пример индикатора, нанесенного на часовой график фьючерса на индекс РТС, который торгуется на московской бирже. Сейчас индикатор настроен по абсолютной цене в 2000 рублей. Если мы изменим данное значение на 3000, то количество волн сократится и не будут учитываться менее значимые движения цены.